Приветствую автономы и лица с нетрадиционной пищевой ориентацией. И сегодня мы поговорим немножко о логике в связи с последними событиями на Украине. Не политика, а логика. Просто очень-очень много на Ютубе появилось видео о том, что вторая армия мира, да, планеты, вдруг проиграла войну Украине. Причем выводы это сделаны на каком основании? на том основании, что Россия да? вот Украина давайте по-другому начнем Украина потеряла четыре региона и еще и пятый регион Крым то есть ну, в совокупности 5 регионов это несколько десятков если не сотен городов, там, если я не ошибаюсь соответственно Россия присоединила эти области регионы к себе и Украина в тяжелых боях, да, смогла а, город один отвоевать, Лиман. И на основании этого того, что отвоеван один город а, в связи с большими потерями, причем жертвами человеческими, несопоставимыми, кстати, я бы, я бы сказал вот так, что ну, слишком много а, было положено сил, усилий человеческих жертв вот этой победе, так называемой победе, да, что, ну, я сказал бы сказал несопоставимые. Это, я бы сказал, первого победа, да? Когда Пир сказал, еще одна такая победа, и я потеряю армию. Вот так бы я ответил на многие видео, в общем в YouTube. И здесь я, вот, логически я не вижу, как так. Потерять несколько сотен городов, да, отвоевать один, и делать утверждение, ну, что все, Россия проиграла войну. Ну, это как минимум глупо, это какое-то детство просто. И второй момент как может ядерная держава проиграть войну не ядерная держава это просто ну нонсенс, абсурд извините тавтология вот такая что тут еще сказать вот, такая вот логика но люди почему-то ну как люди которые не, не пытаются вот логически да подумать как такое возможно вот. им конечно становится ну обидно за Россию да некоторые паниковать начинают а вы просто сопоставьте вот, вот эти факты. и ну, вывод же он на поверхности, он очевиден вот, на самом деле. На этом заканчиваю. Благодарю за внимание. Автономы и с нетрадиционной пищевой ориентации.